Значит. В этом году мы останавливались в гостевом доме на Спаской. Это Суздаль, Спаская, 44. И здесь хозяйкой, которая нас кормила завтраком, все нас обустраивала. Правильно я говорю, да? Что... Следила за тем, чтобы все у нас было шикарно. Просто Нет. с такой сердечной добротой Нина Афиногеновна. Но больше всего меня потрясли блины, которые они здесь делают. Просто из-за них можно приезжать. И Нина она делится рецептом очень открыто и говорит, что сама получила от матушки рецепт и нужно его даже продвигать в массу. Да? Сейчас Это она реально. расскажет расскажет рецепт этих блинов. Так, рецепт блинчиков. Два яйца, полстакана муки, стакан молока, столовая ложка с горкой сахарного песка и на кончике этой же ложки соли. Плюс желательно 3 столовых ложки растительного масла. И рецепт готов. Блинчики удивительные. Спасибо матушке Натали. Да, пекутся с одной стороны они, да? Да, выпекаются да. с одной стороны. И в центр каждого блинчика... Небольшой кусочек сливочного масла. Обязательно. Обязательно. Иначе не разделить. А вот вы мне не сказали первый раз Но. про кусочек сливочного масла. Вот я знаю, всегда какой-нибудь секрет это остается. На самом деле, у меня был план показать, как эти блины пекутся, потому что это тончайшие ажурные блины. Эти, когда блин на блину лежит, иногда даже разделить их сложно. Они настолько тонкие. да. Но такое чувство, что вы едите в платок. Вот реально, реально. Просто потрясающе. Но я попробую эти блины спечь и заснять, что у меня получится. Поедаем только свежайшими. Только, только свежайшими, да, их надо есть просто. Это, это потрясающе. Большое вам спасибо. Очень спасибо, рада, да. Что Все просто, просто счастье. Спасибо вам. Делаем половину смесь, половину. В смысле, что половину рецепта. На одно яйцо мы возьмем 100 миллилитров молока. 150 миллилитров муки яйцо сейчас подожахнем яйцо там, мука там, молоко там сахар посолить чуть-чуть чуть-чуть это самое сложное, я насыпал красной гималайской солью, у меня другой мелкой соли нет и что нам осталось? нам осталось растительное масло залить проверяем, яйцо есть, мука есть, молоко есть сахар есть растительное масло, капаем туда ну, а сейчас самое занятное. Опускаем вот такой шарик. Быдинс. Накрываем это крышкой. И мы понимаем, что все это было замешано в шейкере для бодибилдера от фирмы... Он... Надо сказать, что это неожиданный лайфхак родился. Я в магазине покупал вот этот шейкер, убирал, И там были какие-то странные шейкеры. И они позиционировались как шейкеры для приготовления коктейля. У них были... Вот такие эти э, специальные, короче, как завтра он мог выступать, ну и написано, блины коктейли там можно было делать. Я думаю, ну зачем покупать специальные, можно с этим попробовать. Это действительно шикарно. И если вам нужен э, приготовить омлеты или блины, например, не очень большое количество, то вот эти просто шикарно все сбивается. Вот так вот потрясли, и все готово, и выливайте омлет на сковородку или блины прямо отсюда не надо больше ничем черпать моется легко шара. А, вот там, мы видим, что все уже все уже готово ну, пробуем, что у нас с блинами получится в этот раз а -а -а хочется, чтобы получилось в общем, просто берем, ульем на сковородку и задать, что у нас получился ровный круглый блин Ну вот, блин, опять не получился. В общем, нифига не получается у меня ровные тонкие блины. Вот получился круглый, но толстый блин. Перелил этой самой смеси. В общем, нужен дозатор, видимо, какой-то. В общем, из-за того, что они мне не получаются тонкими, мне приходится поджаривать их с обратной стороны. То есть что-то я делаю не так. Что-то. Я... Это реальная засада одного рецепта. Просто мало, надо еще владеть технологией изготовления таких уникальных блинов Как я жалею, что я не заснял на видео, как их готовить Просто же, даже образец не могу вам показать Будете думать, что я вас обманываю Вот получился ажурный, но, зараза, не круглый И это точно не со второй стороны печь, как-нибудь допечется сам Засада для того, чтобы выпекать тонкие блины, сковородка должна быть не обжигающей, а горячей. То есть, она уже быть горячей, но так, чтобы они не перегревались, не пережаривались. И надо смотреть, чтобы тесто для тонких блинов было жидкое. То есть, густым тестом невозможно сделать блины. А это значит, чуть больше молока, чуть меньше молока, чуть больше муки, чуть меньше муки, чуть крупнее яйцо, чуть мельче яйцо. Очень сильно влияет на качество этих ажурных блинов. В общем, не трудиться и трудиться еще над ними. Но самое главное, я надеюсь, что вы поняли этот рецепт, как с ним готовить, и те, у кого у хозяйки настоящая рука набита, у них все получится не так, как у меня. У меня блины никому но блин, далеко им до совершенства. Приятного всем аппетита и чаепития с этими вкусными суздальскими блинами. С вами был Олег Факеев.